Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Итак, мы с вами продолжаем наш курс по подсказкам в Бадзи. И сегодня у нас очень интересная тема, которая интересует всех клиентов. И такая топовая, можно сказать, тема. Это тема, как найти свою вторую половину, тема семьи. Тема семьи, ну и вообще любви. Все мечтают о счастливой и долгой жизни с любимым человеком. Рисуют в своем воображении сценарий идеального семейного счастья. Уютного такого семейного гнездышка, куда нас привезет принц на белом коне. Привлекательный, воспитанный, умный, обеспеченный, готовый на все ради нас. Так, конечно, бывает, но, к сожалению, не часто. Чаще бывает по-другому. Спустя какое-то время семейной жизни ты начинаешь потихоньку разочаровываться в своем партнере. И чем ярче вначале женщины себе представляют картинки такого безграничного счастья, ну или не только женщины, но и мужчины, тем сильнее бывает разочарование, когда после свадьбы супруг ну, как бы не отвечает тем требованиям, которые, которые ты ожидал от него. И вообще нам кажется, что это вообще не тот человек, который был до свадьбы, когда он нам дарил цветы, ухаживал, с кем мы мечтали прожить всю жизнь. Наступают будни, рутина и семейная лодка зачастую не выдерживает столкновения с реальностью, и проблемами быта как этого избежать вот в китае например самая большая такая продолжительность брака и самый низкий процент развода китайские семьи крепкие из-за того что партнеры тщательно подбирают себе спутников жизни до свадьбы как правило они посещают обязательно консультанта астролога и получают рекомендации как лучше себя вести в браке как уходить от конфликтов как надолго оставаться привлекательным и желанным для своей второй половинки. Бадзи дает ответы на многие вопросы по теме брака и отношений. Например, каким будет супруг, какой, кто нам вообще предназначен свыше, его характер, внешность, возраст, поведение и даже материальное положение. Где его можно встретить? познакомиться, как пройдет эта вероятная встреча и когда возможен брак. В карте можно посмотреть количество и качество вероятных браков. И если окажется, что первый брак, например, лучше последующих, то, конечно, стоит приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы его сохранить и избежать развода. Бадзы подскажут, что лучше – официальный или гражданский брак когда будут сложные периоды для супружества, что нужно изменить в себе, чтобы улучшить отношения. И еще много тонкостей вы сможете увидеть, когда владеете профессиональным чтением четырех столпов судьбы. В мужских картах символом женщины является богатство. Господин дня контролирует свою жену, как и то, что он зарабатывает. А женщины... Хоть и подчиняются мужьям, но считают их деньги, управляют семейным бюджетом и следят, чтобы мужья их не транжирили и исправно работали. По классической интерпретации официальная жена – это божество стабильное богатство, разнополярное с господином дня по Инь-Я. А если мы по этой методике будем смотреть подругу или любовницу, то это божество, божество склонность к богатству, то есть однополярное с господином дня. Если, например, господин дня янский металл, то жена это дерево инь, а любовница это дерево я. В женских картах символом мужчины является божество власти, тот элемент, который контролирует госпожу дня. Разнопор... Разнополярный, точно так же, как и у мужчин, у нас будет, естественно, супруг разнополярный. То есть разнополярный, официальный муж, или как называют это божество, правильный чиновник. А однополярное божество мы будем смотреть, как любовника, его называют седьмой позиции в карте, или, седьмым, или убийцей на седьмой позиции. И если, например, госпожа дня инский металл, то муж – это янский огонь, а любовник – это инский огонь. Элемент супруга, партнера, может стоять в любом месте карты. В верхней строчке, в небесных стволах, в нижней строчки в земных ветвях, или вообще в скрытых небесных стволах. Считается, что если символ мужа или жены, эти символы находятся в скрытых небесных стволах, в подвале, то он там надежно спрятан, и его будет труднее увести из семьи. Но самое лучшее положение для элемента супруга в женской карте, конечно, это земная ветвь дня. Это место в карте называется дом брака. И если там сидит божество мужа, правильный чиновник, то брак э, хотя бы раз в жизни будет обязательно у этих женщин. Но, к сожалению, из всех 60 столпов дядзы, Таких у нас с вами только четыре. Четыре комбинации. Это металлическая змея, металлическая лошадь, огненная свинья и огненная крыса. Только эти четыре животных, змея, лошадь, свинья и крыса, образуют столпы, где небесный ствол и ведущие цы в земной ветви имеют разную полярность, как девочка-мальчик. Их еще называют животные перевертыши или столпы перевертыши. Металлическая змея в браке станет заметной, как золотое украшение. Огненная свинья получит высокий статус и известность. Огненная крыса будет в тени своего мужа, как солнышко выглядывать из-за тучки. А вот металлическая лошадка станет в браке королевой. Ведь в мужья она получит полезного бога, который обеспечит ей помощь, благосостояние и защиту. Даже сама железная леди Маргарет Тэтчер большую часть своего времени, естественно, которая посвящала все время работе, обрела семейное счастье, родившись в правильный день и заручившись вот энергией этой самой металлической лошади. Когда бесцеремонные журналисты в шутку спросили ее мужа, кто в их семье носит брюки, он очень просто ответил, что брюки носит он, а также он их сам гладит и сам стирает. Давайте посмотрим карту еще одной знаменитой, знаменитой женщины, такой всемирной знаменитости, Жаклин Кеннеди. Она была замужем в два раза, и оба ее мужа были людьми выдающимися. Первый президент Америки Джон Кеннеди, второй греческий миллиардер Аристотель Анасис. Как это увидеть в ее карте бодзы по элементу личности Джаклин или Джеки, как ее назвали называли в семье Дерево Ян. И муж правильный чиновник. Для Янского дерева это инский металл. В карте в открытых небесных стволах мы видим два символа иньского металла. По обе стороны от госпожи дня в столпе месяца и в столпе часа. Оба они сидят на земной ветве коза, что говорит об их высоком положении, потому что коза для янского дерева это звезда благородного человека. Да и сам столб иньский металл на козе синьвей называет, э, называется Металл или золото, извлеченное из земли. Бадзы порой бывает очень говорящим. Одинаковые столпы, синьвы или мы их называем дубликаты, указывают на повторяющийся сценарий в браке. Ну, к сожалению, в обоих браках она была несчастна, несмотря на достаток, исключительные привилегии. Мужья изменяли, старались по, по мере возможности поменьше проводить времени дома. Такой сценарий брака определен вот, особенностью ее карты. Сложные, некомфортные, давящие обстоятельства, в которые попадают ее мужья. Сухая, горячая почва козы не способна произвести металл. Фазы ци для металла и в козе это ослабление. Более того, в доме брака, в собаке, ее мужья попадают к ней в ловушку. Любовницы, соперницы, тоже, это все тоже можно увидеть в ее астрологической карте. Это инские э, деревья, грабители богатства, разнополярные с ее элементом личности, которые стоят в, одном, э, в одних столпах с ее мужьями и спрятаны внутри этих коз. Почему же так складывались личные отношения у привлекательной, воспитанной, урудированной Джеки? Она была иконой стиля в Америке, тогда ее именно так и называли. И здесь нам ответит, да, даст подсказки, именно ее карта Бацим. В карте Джеки четыре проявленных элемента земли, денег для янского дерева. Структура карты – правильное богатство. Это очень денежная карта. Можно не сомневаться, что на первом месте у Джеки всегда были деньги и материальное благосостояние. Она тратила просто огромные суммы на свой гардероб и поддержание вот такого аристократического образа жизни. Как она поддерживала своего первого, когда она поддерживала своего первого мужа в президентской гонке, избирателями просто избиратели толпами ходили только чтобы посмотреть на ее наряды. Джеки устраивала благотворительные приемы, званные ужины, провела реставрацию в Белом доме. А будучи в браке за Анасисом, Джеки только в первый год совместной жизни умудрилась спустить около 20 миллионов долларов на дизайнерские наряды, меха и драгоценности. Это был, конечно, удар по кошельку даже для Анасиса. Он всерьез опасался за сохранение своего состояния и даже нанял частного детектива, чтобы найти компромат на супругу и развестись без особых финансовых потерь. В карте Джеки нарушен баланс элементов стихий. С одной стороны обилие земли, земля это стагнация, упрямство, желание настоять на своем, с другой стороны Полное отсутствие воды, а вода это все-таки мягкость, уступчивость, принятие, умение выслушать. То, собственно говоря, из чего и складываются, складываются все наши традиционные представления о роли жены в семье. Это очень тревожный звоночек, если смотреть перспективу брака. А задача астролога на консультации не только увидеть то, что лежит на поверхности, не только следствие, но и постараться установить причину проблемы. Может даже работать психологом, дать какие-то рекомендации, что нужно изменить в первую очередь в себе, чтобы вернуть былые чувства, сделать отношения более гармоничными. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Самые интересные фишки по теме брака и отношений вас ждут на курсе «Астрология для новичков». Понятно, быстро, практично. Так что до встречи на новых э, курсах.